Авто Пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. 8 часов 32 минуты в Красноярске. Друзья, доброе утро еще раз. Продолжаем наш эфир. Юлия Сисоева, Ренат Каримулин и Егор Фролов. Коль скоро у нас сегодня. Автопятница, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России Егор, привет Добрый Ну и, соответственно, про парковки Егор, сначала 8 марта, потом 2 апреля Ты уже промониторил вот те места, где сейчас как бы нужно за денежку парковаться ну, Твои ощущения уже вот после вчерашнего дня так. Первое это впечатление вообще создалось О том, что ну, все-таки проект не удался по причине того, что ну, автовладельцы как стояли, так и стояли там, где они раньше стояли. А причина это как раз заключается в том, что потребность центра города в 5000 парковочных мест а у нас, грубо говоря, отобрали полторы тысячи муниципальных мест, которые ранее существовали, на них поставили а, такие паркоматы так называемые. Собирают, это что-то вроде платежки. Да, Да, собираю деньги, за которые ну, вы вправе праве еще можете не платить, и штрафа у вас за это не будет, потому что законодательно, в законодательном собрании еще никаких законов не утверждено, поэтому, ну, можно смело не платить. Егор, меня что смутило? А, объявили дату первую еще, <связано> 8 марта, а, депутаты заксобрания собрания пишут в Фейсбуке некоторые, что <связано> к нам никто не обращался из города вообще за тем, чтобы мы этот закон приняли относительно денег конкретных. Это что вообще такое? А я вам скажу, что депутаты городского совета точно обращаться не хотят по причине того, что они тоже считают, что э, не с того начали в плане организации вообще платных парковок. Все проанонсировали, было... все пропиарили, и в итоге ничего. Да, причем э, товарищи с инфокома говорят, мы свою работу сделали. Э, мы полностью все оборудовали. Вот на комиссии по ЖКХ Именно спрашивали у инфокома А вы все сделали? Отвечали, да, все При этом при всем Как ранее обещали, что будут установлены Датчики, что автовладельцы могут там Ориентироваться по приложению Где свободное место, где его нету Этого ничего не сделано, просто поставлены Какие-то паркоматы, да, и непонятно для кого Они и что, плюс Как там фиксируют вообще их автомобили Причем вчера один из автомобилей Обнаружили без госномера То есть автомобиль не поставлен на учет И ведет уже деятельность Плюс те знаки, которые на сегодняшний момент установлены у нас Мира, Маркса, Ленина, плюс э, э, все переулки установлены знаки «Остановка запрещена». Многие из этих знаков противоречат правилам дорожного движения. И причем в Москве, э, ровно такой же был случай, но только этим случаем э, сама генпрокуратура заинтересовалась. На сегодняшний момент мы готовим материал для того, чтобы передать э, в краевую прокуратуру, чтобы наша прокуратура тоже заинтересовалась и разобралась в этом вопросе. Потому что... Около 8 знаков вам по появилось, да, новых по «Остановке запрещенного»? Я вам скажу, что у меня есть ответ 100 знаков. 100 знаков? 100 знаков, которые у нас сегодня Запрещают Егор, остановку. я правильно понимаю, Ленина, Мира и Маркса, вот наши центральные улицы, везде поставили знак, остановка запрещена, то есть нельзя нигде даже... на протяжении всей улицы вообще остановиться да, в принципе. Даже в существующих карманах, и причем э, в департаменте городского хозяйства сказали о том, что эти карманы не соответствуют ГОСТам. Э, хотя, э, если а раньше даже соответствовали, а раньше, что ли? раньше, да, День как будто соответствовали. соответствовали. Да. Если даже сейчас поехать и замерить, все, э, которые даже платные уже стали, ну если брать те же самые параметры, то они тоже не соответствуют. Плюс информационные знаковые ну знаковая информация о том, что вот здесь установлены знаки о платной парковке, здесь установлены знаки о простой парковке. Вы знаете, на комиссии по безопасности дорожного движения на прошлой неделе я задал главе департамента городского хозяйства Титенкову, а все ли знаки установлены? Вот выделяли 2 миллиона рублей из бюджета исключительно города на знаки. исключительно на знаки и разметку. А на что мне его исполняющий, ну не исполняющий, а подразделение управления дорог департамента городского, да, Департамент городского хозяйства ответили что да все знаки установлены единственное что вот разметку мы еще не успели сделать и вот буквально когда позавчера Павел Собров, наш председатель Федерации Автовладельств, ну, Красноярского отделения, выкладывает фотографию, что около его офиса стоит автомобиль прямо на тротуаре. Э, с автомобиля вылез человек и устанавливает дополнительные знаки о парковке. То есть ну, здесь тоже появляются вопросы. Э, это какие-то откуда-то дополнительные средства на это затрачены? Э, что вообще происходило? То есть, в последний день, там, 1 апреля, просто массово начали доставлять эти знаки. Причем, ну, первые замечания это появились, и когда ну, нам ответили, что все знаки установлены, мы начали проверять, а везде ли ну, установлены знаки, где они ранее были по схеме. Причем, многие автовладельцы начали замечать такую еще историю, когда... Э Та схема, которая первоначально предлагалась администрации города, она сейчас отличается от той схемы, которая на сегодняшний момент. То есть парковочных карманов на самом деле больше. И причем имеется такая информация, почему именно э, эта организация выиграла. Э, ну, потому что были некие договоренности, что ну, будет не полторы тысячи парковочных мест, а больше. И этот факт мы тоже собираемся замерить, просчитать полностью все проанализировать и доказать нашим властям, пока вы не задумаетесь об увеличении парковочных мест, ничего у вас не получится. И этот пример был вчера, когда все стояли и ну никто никуда не шевелился. Уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам подключиться к нашему разговору. Мы сегодня говорим про запуск уже очередной, в очередной раз системы платных парковок в центре Красноярска. 228 08 09. Уважаемые водители, кто вчера пытался запарковаться по правилам, по новым, может кто-то пытался оплатить эту парковку, кто-то вот в этих уже вновь учрежденных местах пытался запарковаться. И ваши вообще ощущения от работы программы, пожалуйста, поделитесь. Были ли какие-то сложности? Вообще, может, кому-то все устроило и все понравилось? Но, Ренат, вот вчера было прямое включение на одном из средств массовой информации, где как раз обсуждали, а сколько вот часов было куплено за вчерашний день. Было куплено 40 часов. То есть это, грубо говоря, 40 автомобилей, да, как будто заплатили. По одному часу, По да? одному часу. Вот представьте, из полторы тысячи, да. да, 40 человек. Причем это могли быть и сами же сотрудники Департамента городского хозяйства, хотя там работает на сегодняшний момент 300 человек, но ну, могли даже бы... Даже не все. Да, мог... могли но бы... те, те бы... кто в смену вышел просто, э, Ну, может, руководящий состав. Друзья. Может, остальные-то бесплатно встали, зная, что штрафов не 228 08 А работает ли система платных парковок? Пожалуйста, до нас дозвоните. Может, кто-то вчера уже попытался даже... Да, и оплатил платную парковку. У нас граждане в основном все законопослушные. Пожалуйста, до нас дозвоните с вашим мнением, поделитесь. Егора у меня еще вопрос. Вот было три варианта предложенной оплаты, и среди них нет наличными деньгами. Это вот как? Ну, я, к сожалению, об этом вообще ничего не знаю. Я, да, вчера был представитель Фанкома, он подтвердил, что наличные, нельзя наличными деньгами оплатить в паркомате. Можно с пятью способами, но из них нет шестого способа наличными деньгами. Якобы, ну, от, это... якобы от актов вандализма, таким образом они в общем, ну, решили застраховаться. Нарушение закона, на самом деле, я вам скажу почему. Потому что паркомат, который принимал бы деньги, он бы стоил бы во много раз дороже, чем вот это вот псевдо-какое-то табло стоит, не знаю, за какие-то копейки куплены для того, чтобы сэкономить. Но они же прекрасно они о том, что у них не хватало денег вовремя все это поставить. И также имеется информация, что они потом бегали по э, предпринимателям, просили помощи о том, чтобы ну, все-таки вложиться. Ну, видимо, кто-то вложился, но не очень. А Егор, на данный момент все-таки обращение в ЗАГС собрания об установлении вот этих тарифов, оно хотя бы сейчас-то поступило или нет? Нет. Друзья, вроде все работает, да, но ничего не работает. 228-0809. Друзья, кто уже пытался пользоваться платными паркоматами, парковками в местах в центре города, пожалуйста, до нас дозвонитесь. Как, на ваш взгляд, эта вся система функционирует и функционирует ли? Доброе утро. А, добро. а, да, как вас зовут? А, меня зовут Александр. Да, Александр. А, скажите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Возможно, не по адресу. А вот, предположим, нет у меня смартфонов, обычной кнопочкой телефон. Но и я не пользуюсь Nokia, банковскими Nokia 33, Nokia 3310 и как бы и все да, нет. Э, э, я не пользуюсь банковскими карточками, предпочитаю наличные. Мне теперь в центр города вообще не заезжать? Да нет, вы имеете полное право не платить, потому что у вас есть веское доказательство о том, что вы, и, ну, можете я... хотели заплатить, но у вас нет Я понимаю, Я понимаю, что ну, сейчас могу не платить. Депутаты ЗАГСа примут э, закон. В конечном счете примут, я так понимаю. Да. А, и, и я теперь чего должен делать? Ну, я про что и говорю, вы искать на основании даже, платежки, на например, основании даже закона, сказано. это не ваша должна быть забота, искать, куда заплатите на парковочных местах, ну, обязаны стоять паркоматы, которые должны принимать эти и деньги. И деньги в том числе. Да, и вы и, в любом и, и случае сможете доказать. И второй у меня вопрос. А, вот земля в городе, она, ну, то есть она муниципальная земля, там, федеральная земля, да? Принадлежит а, вам? На каком? На каком основании какая-то частная контора берет деньги за то, чем я пользовался ранее бесплатно? Да, вот, спасибо, Александр. Вот, вот как раз наше поводу. возмущение в этом плане и состоит о том, что э, на ранних местах, которые были созданы за наши с вами налоги. Для да, для людей, для нас с вами же, то есть за наши же деньги. Э, сейчас наши собирают еще деньги. При условии, что у нас даже у и значимых таких объектов нет парковок, не говоря уже о парковок для людей с ограниченной возможностью. Взять вот э, ту же детскую поликлинику на перекрестке Марковского и Венбаума. Э, детская поликлиника номер один не имеет никакой парковки. В принципе, есть, вообще. В принципе, да. То есть человек э, с ограниченными возможностями туда уже не может приехать, там, нигде остановиться. Э, мама с ребенком, она останавливается на проезжей части, э, достает ребенка из автомобиля, достает коляску, садит его, по проезжей части обходит э, всю эту Егор, территорию. по поводу вот этих специальных мест для парковки инвалидов, у нас показательно, там есть парочка возле Кванта, по-моему, uh -huh. еще там где-то, ну, то есть их там, ну... По пальцам пересчитать, что называется. Да. И вот э, в этой связи все-таки вопрос с землей, он как-то уже... Вот если будет массовые э, жалобы от горожан, почему вот нашу бесплатную еще землю, uh -huh. теперь нам пытаются втюхать за 30 рублей в час хотя бы там условно, uh -huh. да, хотя никаких документов на этот вопрос нет. Дальше какая будет реакция властей? Ну, власти обязаны объяснить, на каком основании они собираются нас с вами... А почему они сейчас нам ничего не объяснили заранее? То есть они уже в течение года или полутора анонсируют вот эти вот платные парковки, все будет хорошо, система по-прежнему вообще не работает, Никак. Но тем не менее, через день отчитывается там, и в том числе и руководство города, что все хорошо, все движется, все работает. Так а больше всего, знаете, меня что возмутило, когда вчера во все СМИ, да, товарищ Логинов говорил о том, что, ну, это заместитель э, департамента да, городского, городского хозяйства, хозяйства да, да, о том, что вы посмотрите, город освободился. У нас даже около департамента городского хозяйства появились свободные от, от места. земли, я так понимаю. Да, у нас даже места а, есть. Егор свободные. Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев у нас в гостях, друзья. Продолжим автопятницу после новостей и далеко не уходить. Автопятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Доброе утро! Действительно, на радио Комсомольская правда на волнах 171 сегодня автопятница. В студии Юлия Сосуева, Ринат Каримулин и Егор Фролов. Доброе утро, говорим всем и Очень продолжаем нашу утро. тему. Я напомню, что мы до новостей говорили о платных парковках. Или но... бесплатных, непонятно. Да, но не все сказано, Егор, и давай, ну, можно вот вот говорить вечно. Давайте раз. как раз вот сейчас вот новость да, прозвучала о том, что депутаты Заксобрания собрания заинтересовались э, привлечением туристов э, в город Красноярский, в край, в как. Когда говорим о том, что у нас установлено столько знаков, запрещающих остановки, у нас многие уже, ну, я, кстати, тоже собираюсь провести опрос среди бизнесменов, которые находятся в центре города. Они прекрасно понимают, что сейчас у них клиенты останавливаться не будут. То есть для того, чтобы к ним пойти, поэтому, и поэтому уже идут разговор о том, что о переезде там в Северный, в Солнечный. И, и год, вот представьте, вопрос. как можно привлечь туриста. Улица Ленина, она довольно длинная. Да? Вот там есть магазины, там есть учреждения социальные, кинотеатры. кинотеатры и так далее. Я заезжаю на нее, например, вот в угу. районе Академии музыки, музыки и театра, да, и проезжаю прямо до упора, до Красной площади, куда-нибудь поворачиваю, и там только останавливаюсь, и потом иду, куда мне надо. Я вот не понимаю, система какая здесь сейчас работает. Коль, коль, коль скоро везде нельзя вообще... Система пеших прогулок работает. Да, но вы знаете, мы как-то уже привыкли да, отдыхать на тот же остров Татышев. Приехали, там вышли, пошли гулять то место да как раз предназначено для того чтобы пешим гулять центр города он у нас ну хоть и короткий да но мы привыкли на нем уже, ну если даже к нам какие-то гости приезжают мы их провезли по центру города сводили достопримечательности показали там сводили их в ближайшее там кафе покушали вместе но сейчас я вот к примеру если ко мне приезжает знакомый я уже не поведу в центр я лучше на остров Татарша ввозу там вместе мы побегаем это по такая скрытая популяризация острова Татарша слой какой-то чтобы вот бизнес малый убрать а с кто, центра города. А кто тогда будет в центре? Сами чиновники между собой будут ходить там друг друга только видеть, но больше никого там не будет. Там даже будет жить уже тесно. Мне сегодня ночью уже даже шли сообщения о том, что на парижской коммуне, вот именно там где центробанк находится, uh -huh. также сделали платную парковку, а у жителей в, центре, в самом дворе нету парковки. То есть они всегда раньше парковались как раз вот вдоль вот этой улицы. То есть на сегодняшний момент они не могут там встать. Егор, еще было две темы тоже параллельные. Во-первых, перехватывающие парковки на подъездах к центру, это uh -huh. раз. И вот эти бесплатные автобусы-троллейбусы, которым показываешь там паспорт технического средства, uh -huh. талончик, и они тебя бесплатно возят. Вот это работает как-то? И перехватывающая парковка не есть сейчас или нет? Uh -huh. Я вам точно скажу, это парковки, которые находятся вдалеке, ну, около того же ТРЦ «Комсомол», да, около которого, ну, и так всегда пустует парковка, и назвать ее перехватывающей может хоть кто. То есть можно было бы и там вставать раньше, и... Перехватываться, так сказать. Перехватываться, да. Но вот только кому это выгодно, да, вставать там на одном краю города и ехать там... На автобусе, на на другой, автобусе так, да, можно автобусе той же да, приедет, да. Да. да. Смысл тогда было мне ехать на машине, да, прогревать, доезжать до, до центра, а потом еще. Егор, а если информация работает, действительно вот эти бесплатные автобусы уже со вчерашнего Я, дня? Я, к сожалению, об этом не знаю. Это надо было спросить у Департамента городского хозяйства, но мне кажется, нет. Ты по своей не можешь уточнить, вот там, не знаю, сегодня, в ближайшие дни Конечно. вообще, как, как это, в принципе, мне, мне, если честно, сложно это себе представить. Я вот изначально всегда говорил, человек работает на двух работах, чтобы заработать на машину, чтобы детей возить в комфорте. там, допустим, в тот же центр города. Uh -huh. Сейчас я вынужден... Доп... Хорошо сейчас лето, ну, условно говоря. Зима. Двое детей. Я останавливаюсь возле комсомола, хватаю детей, там, в 20-градусный мороз, перехожу дорогу, сажусь на автобус, еду куда-нибудь в кинотеатр, потом с ними пешком тащусь до кафе, uh -huh. до какого-то, там сижу, они все в соплях, а потом я иду обратно на автобус, жду не, его не, бесплатный. Да. Например, еду обратно до комсомола, опять через дорогу перехожу, по морозу тащу их, сажу в машину. Вот, я, я не понимаю, зачем смысл тогда вообще работать, там, чего-то, стремиться. К Почему-то, если, если мне не дают, просто на машине тупо проехать. Так я про что и говорю. У нас, получается, привлекательность в центре города, она просто пропадет. В центр... Ну, хотели же освободить центр города от транспорта. Хотели Каким освободить от транспорта. Егор, Освободят вот это Саша, наш доказательный, подсказывает, от... как теперь за покупками ездить с пакетами, просто тащиться, не знаю, там, из Кванты из того же до, ага. до Комсомола пешком, а потом садится в машину. У нас есть телефонный звонок, друзья, 228 08 09, работает ли система платных парковок, как вам она? Здравствуйте. Здравствуйте, вы платным парковкам сейчас со мной разговариваете, да, да? Да, да, да, как вас зовут? Меня зовут Тамара Александровна, mm -hmm. да, я вот у, у меня у, машины, у меня вот самой машины нет, у меня там у сына, он там в другом месте mm -hmm. живет и так далее. Но я возмущена, вот уже слушаю, про платные парковки. Вложили бешеные деньги, машины, штат контролеров, приборы дорогие, сами ничего, копей... банкоматы, для, для парковщиков, как говорится, вообще ничего не вложили. В шестьдесят седьмом году студентка первокурсница на каникулах, я была в алма -Ате. Там стоит огромный, огромный, обратил внимание, огромный прозрачный тубус. Вот. Там спираль, и там паркуются машины. Это 67-й год, когда личных машин еще было мало. Вот парковка. Потом здесь началась администрация, где-то пару лет назад, говорит, давайте предложение, как парковаться. И вот там можно подземно, у нас вот метро, там, наверное, шахты остались. Там можно туда, там, парковать. Но что-то вложить надо. Они бешеные затраты, и... Давайте будем брать вот с бабушек, которые на лавочках сидят. Тут вот я иду по центру, хочу сесть, а место занято. Давайте с них будем Садится деньги брать, а до лавочек сел. А? Спасибо. Садиться запрещено на лавочках. Будет расклеено просто объявление. А спасибо большое, друзья. 228 0809 Про платные парковки в очередной ну, раз говорим сегодня. Можно до нас дозвониться, вашим мнением тоже поделиться. Правильно же говоря, да, действительно, о том, что, ну, в первую очередь надо было как раз удовлетворить потребности центра города в этих парковочных местах. То есть, вот сколько в центр города заезжают, посчитали, посчитали, сколько есть, столько и забрали. А дополнительных мест у нас, ну, просто не образовалось. Егор, на земля-то есть земля есть, причем... У того же Кванта вот сейчас отдали в прошлом да. году этот недострой а городу бесплатно из краевой собственности. Пожалуйста, делайте, а вы помните, что помните, 4 года назад, когда администрация города неплохо пропиарила, сказав, что сейчас в центре города будут строиться там 5 э, многоуровневых да, да, мы, парковок? мы об этом тоже говорили. Егор, давай еще звонок примем. 228 0809 Алло. Алло здравствуйте. Да, здрасте. По поводу перехватывающих... Как, парков... как, как, как зовут вас, представьтесь. Владимир. Да, Владимир. Вот, по поводу перехватывающих парковок и автобусов бесплатных да да да слушай насколько я понял насколько я понял ситуация такая что нужно показать э, талон с платной парковки чтобы бесплатно заехать на автобусе Но... нет а на, Но... на перехватывающей парковке то ничего нет это просто площадка вам нужно доехать в центр заплатить за парковку уехать на перехватывающую парковку оттуда сесть на автобус э, вот с этим талончиком я, я вот так понимаю Ну да работать. потому что да, на перехватывающий кто вам должен давать Посла... на бесплатные перехватывающие парковки, чтобы потом бесплатно могли... Перехватывающие <свят> вообще ничего не Нет, Понятно. вот вы смотрите, на перехватывающей парковке ничего нет. Вы не сможете э, на том же шаттле, да, как его там обозвали американские... При В слов... принципе, доехали. Да, да, да, да, да. То есть вы не сможете... Вот предъявить... Примерно, про это идет речь, что я должен доехать до перехватывающей парковки, оставить там машину, дальше бесплатно на доехать на автобусе. Но придется... Ну, на, придет... на перехватывающей парковке мне ничего не дадут, мне придется платить. Ну, вот, ну да, я тут не знаю, еще, чего, вообще, чего что еще 15, чего, на, на, на э, Ребят, давайте еще звонок есть. Доброе утро. Доброе утро, а, Николай. Да, Николай, мы вас слушаем. А, ну, я бы вот коротко посоветовал. Да, да, да. Если я, если я не знаю, как организовать некоторое дело, да, я просто иду и смотрю, как там, где это уже сделано, где организовано. Я бы поехал, с чиновником собрался бы, поехали бы в Швецию, к примеру, ну, в Стокгольм, допустим. Ну, посмотрели, угу. как там сделано. Там все на велосипедах. Машины вы там увидите, вряд ли э, в центре, там же на, на островах все. Э, вот, не надо менять свое сознание. Все равно там, ну, дети привыкнут, в конце концов, если мы облагородим свой центр, э, сделаем где-то по, по центру еще большую площадь э, с, с парковкой. Но ну, смотрите, Итак, э, пройдем, да. давайте я вам пример приведу. Вот если мы говорим уже о Европе, да, но я могу рассказать о Японии. В Японии я тоже в центре города не вижу автомобиль. А где они? хоть и мест мало, они все под землей, они все спрятаны в подземных парковках. И вот как раз женщина, которая звонила... Хорошее предложение, да, по поводу туннеля метро. Да, все, вот женщина звонила, она очень хорошее предложение принесла, потому что у нас действительно метро заморожено, строить его никто не будет. Брать примеры там с той же Москвы, считаю, нелепо, потому что там существует метро, и оно очень удобно действительно... В пешеходном варианте от одного места до другого доехать, не задумываясь о том, что ты сейчас будешь стоять в пробке. Егор, И смотри, звезды а эти у нас же не, не, несмотря на то, что центр уже весь застроен, строятся новые дома. Uh -huh. Неужели нельзя обязательно застройщика обязательно делать э, парковку подземную с расчетом чуть большим, чем количество жителей? Ну вот, например... Так мы же даже главе города три года назад предлагали концепцию развития центра города, концепцию развития города Я вообще застройщика. Я понимаю, застройки. что для застройщика это вылиться в деньги дополнительно, Застройщик но ну, как а же там социальная ответственность, например? Но... Есть, нас... вариант, есть вариант, конечно, что это потом лежит на цену квартиры в этом доме, как вариант. Давайте еще звонок примем, 228 08 09, алло. Алло, добрый да, день. Да, добрый, как вас да, зовут? Слушаю внимательно, вот, как, как, как, как, как, как, вас, как вас зовут, можно... Меня зовут Сергей да, Анатольевич. Да, Сергей Анатольевич, а? да. Вот я хочу всем сказать, не знают, что означает слово «архитектор». Архитектор означает «главный строитель». Но главные строители, наш архитектор Красноярска, Макаров. они или какие-то бездарные. Я вот смотрю, я просто удивляюсь. Пожалуйста, возьмите площадку перед планетой. Там как вертолетный аэродром, понимаете, Чемшанка, огромная площади. Я просто поражаюсь тому, что они не смотрят в лучшие образцы. Я, например, бываю иногда в Гамбурге, я просто поражаюсь. Подъезжаешь к такому центру, как типа планета, uh -huh. машин вокруг нет, но две-три стоят. Где они? Потом меня таксист завозит на крышу этой планеты, условно говоря, там в Гамбурге. И я посчитал специально, 500 автомобилей стоит там наверху, понимаете? И ничего не, не, не загружается вокруг. Ну, у нас просто грубо работают, очень плохо работают архитекторы. Вот этот, вот это, посмотрите, гостиница ужасная, которая стоит возле Красноярска. Ну, что это за коррупционная схема, понимаете? Кто-то, видимо, что-то получил, Спаси потому что ну, ни в какие рамки это не влазит. Спасибо, вынужден вас прорвать. Егор, Отлично. вынужден уже попрощаться. Вот я думаю, что мы к этой теме еще вернемся. Пока вот работает так, как работает. Егор Фролов, Юлий Сысов, Ренат Все, Кремолин. Поздравил. После больших новостей продолжим. Автопятница.